Тот факт, что водопроводная вода требует дополнительной фильтрации, не вызывает сомнений ни у медиков, ни у производителей бытовой техники. В стенах одной из лабораторий КФУ казанские экологи провели довольно любопытный эксперимент. Специалисты изучили воду разных районов города. Проводить подобные опыты могут только аккредитованные лаборатории. Кроме того, нужно соблюдать строгие требования по отбору проб. Проследить за столь интересным экспериментом нам помог доцент кафедры прикладной экологии КФУ Олег Никитин. «Мы проводили оценку качества воды в разных районах нашего города по ряду показателей, которые интегрально позволяют оценить качество воды. Получились достаточно интересные данные. В целом показания вода имеет схожее качество, за исключением дербышек, в котором, ну, как вы наверняка знаете, превышены показатели, в первую очередь, по жесткости, там очень жесткая вода, и по минерализации». Эколог Казанского университета отмечает, что откровенно плохого качества воды в Казани ждать не стоит. За этим следят специалисты Роспотребнадзора. Что интересно, мы получили данные, которые показывают, что вода по всему городу, в принципе, идентична друг другу. Потому что мы отбирали и в Приволжском, и в Советском, и в Ахитовском районах. И везде вода примерно имеет схожее качество. То есть отличие в рамках статистической погрешности, что указывает на то, что... В принципе, и водопроводные системы у нас работают по одному принципу. Они, скорее всего, не так сильно не влияют на качество воды, что хорошо, в принципе. Однако контролю Роспотребнадзора за казанской водой не повод забывать о своем здоровье. Наша питьевая вода содержит соли жесткости, кальций и магний. После стирки в ней белье становится жестким. Отсюда и такое название. Из рекламы известно каждому, что эти соли приносят вред стиральным машинам. Опасность грозит не только бытовой технике. Мы по-прежнему рискуем заработать песок или камни в почках. Но это не значит, что жесткие соли нужно сводить на нет с помощью водяных фильтров. Тем не менее, недостаток солей тоже может привести к раз. С личным недугом. Например, жители регионов с так называемой мягкой водой чаще других страдают гипертонической болезнью. Так что вопрос в количестве солей жесткости до сих пор остается открытым. Низкий уровень солей в воде приведет к тому, что организму этих солей будет не хватать. И, соответственно, организм пытается скомпенсировать по-другому этот недостаток. Он будет пытаться его забрать из костей хозяина, соответственно, из самого себя. И это приведет к хрупкости, к ломкости костей, к проблемам с зубами, с волосами, с кожей и все сопутствующее. Вода всех районов Казани успешно проанализирована. Жесткость и минерализация воды в городе соответствуют нормам с небольшим превышением в рамках погрешности данной методики. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.